Привет всем народ, на трубке Антон. Сегодня я нашел для вас изумительные уменьшенные модели машин, которые то повторяют оригинал, то просто представляют собой что-то максимально необычное и в то же время интересное. Готов поспорить, что вы точно откроете для себя что-то новое. Ну а поэтому неправильно будет не поставить лайк и не подписаться на мой канал. Ах да, еще и колокольчик нажмите. Че вам жалко что ли? Вот, молодцы, все сделали. Тогда и я задерживать вас не буду. Напомню про конкурс в конце видео на 1000 рублей и погнали смотреть. Это маленький да удаленький корвет 1956 года. Скажу честно, описать вам историю этой модели или сказать о ее плюшках я не могу. Просто-напросто потому, что вообще ничего о ней не знаю. Однако мне она приглянулась своим внешним видом. Буквально вот сразу. Не, ну правда, вы только посмотрите на этот корвет. Какой же он красивый в его бирюзовом окрасе. Да еще и фары какие забавные у него. Ну просто сказка. Салон сделали белым. Это суперски сочетается с бирюзой создает такое летнее, свободное и легкое настроение. Не знаю, сколько стоила бы такая машинка в полном размере сегодня, но думаю, что она точно была бы на вес золота среди коллекционеров всех возрастов и интересов. А это небольшой жучок. Он, конечно, помоложе предыдущей модели, но тоже не современник, так сказать. Жук – довольно известный ряд машин, которые пользуются популярностью и в наше время. Я думаю, когда эта модель выпускалась, она тоже была на гребне волны популярности. Машинка имеет красный цвет, что говорит о ее заметности в толпе и красоте. У нее приятный внешний вид, где нет ничего лишнего и намудренного, клевый салон и простое управление, с которым справился бы даже ребенок. К тому же в эту тачку свободно помещается взрослый человек, да еще не один, поэтому по мне это полноценное купе в необычном его представлении». А это очень клёвый мини-джип. А клёв он тем, что у него очень необычный для таких маленьких моделей внешний вид. Во-первых, высокая подвеска. Во-вторых, маленькая, но в то же время удобная для взрослого человека пространство внутри. Ну и в-третьих, внешний вид. Это звезда сбоку, окрас, который выбрали создатели. Все очень клёво гармонирует и придает машинке привлекательный лук. Даже вон запаска сзади у нее есть. Салон у машины максимально простой. Нет ничего лишнего от слова «совсем». Лишь руль, ручник и коробка передач с педалями. На мое удивление, машинка реально круто едет. Прям съедает кочки, проезжает по слякоти и все такое. Как и подобает истинному джипу. Короче, ребята, кто над ним работали, справились на все сто процентов. Молодцы! Шевроле Камара, американский спортивный автомобиль пони выпускающийся под разделением Шевроле корпорации General Motors. Автомобили первого поколения производились с августа 1966 по ноябрь 1969 года. Всего было изготовлено немногим менее 700 тысяч штук. Эта модель вроде как является именно такой, но с небольшими изменениями под гонку. В первую очередь это проявляется в звуке, который она издает. Во-вторых, внешний вид. Две полоски, которые свойственны этим тачкам, делают ее более похожей на гоночный вариант. Взрослый человек в ней смотрится немного нелепо, как будто он сел на детскую игрушку из торгового центра и свалил. «Но, простите меня, если это так, то покажите мне этот торговый центр, где на таких игрушках дают покататься. Я туда скорее побегу, потому что машинка и вправду очень здоровская». На очереди у нас Porsche, да не простой, который вы уже миллион раз видели, а 550. -й. Это спортивный автомобиль, производившийся с 1953 по 1956 годы. Представляет собой машину среднемоторной компоновки с четырехцилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Непосредственным предшественником автомобиля в классе спортивных автомобилей является модель Glocker Porsche. За образец для создания Porsche 550 был взят автомобиль Porsche 356 Drop 1, разработанный конструктором Ферри Порше, сыном основателя компании Фердинанда Порше. Подобный дизайн использовался для создания следующего гоночного автомобиля Porsche 718. В 1953-1957 годах было выпущено 118 экземпляров Porsche 550. Этот автомобиль достаточно быстро стал доминирующим в классе спортивных автомобилей с двигателями объемом 1,1 и полтора литра. В 1953 году он выиграл айфельскую гонку на автодроме Нюрбургринг, которая стала также и первой в истории для Porsche 550. Вот такая вот богатая на историю машинка, которую в точности повторили эти ребята. Потрясная работа! Как охарактеризовать следующую машинку, я, честно говоря, еще не придумал. Это 125-кубовый грузовой транспорт желтого цвета. Тачка имеет место строго под одного человека, и то не самых больших габаритов. Ездит она очень бодро, но из-за низкой подвески проезжать по горкам или кочкам на ней я бы крайне не советовал. Отобьете себе всю пятую точку. В остальном же, ее дизайн является некой фишкой, которая вызывает диссонанс. То ли машина сделана под бои тачек, то ли просто представляет собой фриковатую старую модель с этим вот радиатором, странным внешним видом и мемными фарами. Напишите, что вы думаете об этой модели, будет интересно почитать. А это прикольный миниатюрный Поршик, который по всей видимости сделали для вот этого юного водителя, что им управляет. Машинка не имеет каких-то сверх характеристик, по типу многокубового двигателя, огромных колес или чего-то еще. Это просто рядовой игрушечный Порш с красивым внешним видом. У тачки номер 46. Не знаю, что это означает, но, возможно, это просто любимое число этой девочки. Машинка имеет вроде как и серый, невзрачный внешний вид, но в то же время из-за многоцветности и цифр с другими значками или баннерами, вместе оно смотрится очень интересно и необычно. Ставлю лайк.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 Но даже с этими недочетами, как кто-то скажет, танк выглядит очень стильно и необычно. Работа определенно удалась. Молодец. На очереди у нас Mercedes-Benz SL. Серия легких спортивных автомобилей люкс-класса немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz, выпускающихся с 1954 года. Идея создания принадлежит Максу Хоффману, импортеру люксовых европейских автомобилей в США 1950-х годов, который оценил возможности продаж модели с учетом наличия состоятельных любителей автомобилей класса гран туризма на быстро развивающемся послевоенном американском рынке, который и по сей день остается основным рынком сбыта для SL-класса. Обозначение SL впервые было применено к модели Mercedes-Benz 300 SL, которую часто именуют Галвинг, из-за ее дверей, схожих с крыльями чайки. В настоящее время SL-класс насчитывает 6 поколений автомобилей в многочисленных конфигурациях двигателей, в том числе и высокопроизводительные модификации от подразделения Mercedes-AMG. А к какому из них относится эта машина? Напишите в комментарии. Давайте это будет небольшой проверкой на знание истории mercedes а эта машина для тех, кто любит тачки побольше, да потяжелее. Это Татра, чешский грузовик. А если быть еще точнее, это Татра 148, крупнотонажный грузовой автомобиль, производимый в 1969-1982 годах. Полноприводный трехосный грузовик капотной компоновки представляет из себя дальнейшее развитие модели tatra 138 с достаточно большим количеством изменений. Самое заметное внешнее отличие форма капота. Хотя здесь в игрушечной машинке, видимо, они сделали на одно изменение больше, потому что как иначе парнишка так круто поместился во внутрь нее, я ума не приложу. Он в ней как игрушечный человечек. Но ну серьезно. Теперь давайте перейдем к гонке, сделанной легендарным производителем, который ассоциируется у всех с красным цветом. Это Ferrari 308 GTS. Машина этой модели была представлена на парижском автосалоне в 1975 году в качестве дополнения к модели 308 GT4 и замене Dino 246. Дизайн автомобиля был разработан кузовным ателье Peneforino, которое также принимало участие в разработке дизайна наиболее известных автомобилей Ferrari, таких как Daytona, Dino и Берлинета Боксер. В модели 308 были использованы стилистические элементы этих автомобилей, чтобы дистанцироваться от угловатой GT4 2. +2. Купе имело плавные изгибы и агрессивные линии. Оно стало одним из самых узнаваемых и знаковых автомобилей, произведенных Феррари. Слушайте, народ, я скажу сразу. Следующая тачка для меня является загадкой. Я не понимаю, что это за модель, какого она года и вообще, как ее сделали. Но я просто физически не мог позволить себе не добавить ее в выпуск. Но вы только посмотрите, какая она красивая и крутая. Я серьезно. Какие у нее плавные линии, красивые элегантные цвета, ну просто конфетка салон тоже просто бомбический руль имеет особую отделку короче ребята явно хорошенько над ней запарились напишите пожалуйста в комменты что это за машина буду крайне благодарен каждому оу, а такую тачку лично я вижу впервые чтобы она была такой забавной такой прикольной и в то же время такой шустрой да звук у нее как у барахолки старой, да он надоедает быстро но вас же никто не заставляет ездить на ней каждый день на работу правильно это так, больше как клевый эксклюзивный ретро-вариант, и не более того. Судя по тому, как парень постоянно держит руку сбоку нее, ручник находится именно там. Она ездит на четырех колесах и имеет еще одно запасное сзади. Зеркала нет. Да в принципе вообще ничего нет, кроме самого каркаса. Как будто взяли карету и засандалили к ней мотор с другими прибомбасами. Не знаю, а мне она нравится. Очень необычная и стильная машинка. А это настоящая коллекционная тачка. Это коллекционный Chevrolet Corvette Monza. Тачка имеет уникальное строение: супер необычную заднюю часть двигателем, наливной яркий красный окрас и необычный внешний вид. Машинка полностью повторяет оригинал как по внешке, так и по внутреннему строению. Единственное их различие это в итоговых цифрах. Но это думаю не страшно. Porsche 962 – спортивный прототип гоночного автомобиля, построенный Porsche в качестве замены модели 956 и спроектированный в основном в соответствии с правилами GTP AMSA. Был представлен в конце 1984 года и быстро обрел популярность. Позже автомобиль был заменен на Porsche WSC 95. Машинка представляет собой супербыстрый карт, который имеет необычный для сегодняшнего Porsche внешний вид и очень крутые для тех времен характеристики. А это настоящая паровая машина, которая переносит всех тех, кто ее увидит в сказку или в мир волшебства под названием «Хогвартс». Машинка сделана в масштабе всего лишь один к двум, то есть увеличить ее в два раза и будет тебе настоящий, оригинальный паровой монстр. Ехать на ней быстро не получится, но оно и не надо. Тут ты наоборот расслабляешься и кайфуешь. Напишите в комменты, хотели бы вы прокатиться на такой по центру любимого города. По-моему, было бы супер круто.